Карма Часть первая. Четыре типа кармы Каждый человек пришел на Землю не случайно, а все события в его жизни, по большому счету, предопределены его кармой. О карме слышали многие, но не все понимают, что это такое и как она создается. При этом люди готовы смириться и даже согласиться с тем, что некоторые события в жизни или отношения могут быть кармически обусловлены. В ведической космологии мы уже рассказывали о том, почему и как появляется Душа на Земле. А теперь расскажем, как же происходит развитие Души в материальном мире и какую роль в этом играет закон кармы. Карма на санскрите означает деятельность. Закон кармы призван обеспечить равновесие или баланс в биологической системе. Благодаря этому закону, человек в процессе своей деятельности может накопить заслуги или грехи, которые позже станут причиной дальнейших событий в его жизни, а также повлияют на судьбы тех, кто с ним связан. В современном мире карму называют законом причинно-следственной связи, который проявляется на конфликт человека с природой. При этом данный закон считается благотворным проявлением природы, которую приравнивают к наказанию родителям расшалившегося ребенка для его же блага. Согласно этому закону, праведные или греховные действия человека определяют его судьбу а испытываемые им страдания или наслаждения проявляются преимущественно уже в следующем перерождении. Закон кармы — это закон, который создает для каждой души условия развития на Земле. Попав в материальный мир, воплощенная душа попадает под его влияние, которое обусловлено местом рождения и доминирующими в нем ценностями. Это способствует развитию различных желаний и убеждений, которые запускают закон кармы. Мы всегда чего-то хотим, особенно то, чем не обладаем и что кажется нам наиболее привлекательным. Мечтая об этом, мы выплескиваем некий набор чувств, которые при накоплении усиливают связь с материальным миром, создавая множество новых желаний которые развиваются по фрактальному типу. Происходит своего рода состязание между увеличением числа материальных желаний и числа объектов чувств. Но благодаря этому состязанию увеличивается и сам материальный мир. Так душа попадает в зависимость от материи, которая связывает обладателя души законом кармы или причинно-следственной связью даже если он не понимает всех последствий своих действий. При этом под действиями учитывается не только то, что сделано физически, но и то, что запущено на уровне мыслей и чувств. Таким образом, причиной появления и развития кармы являются желания, связанные с материальным миром. И это не только желание богатства, славы или власти, а практически всего, с чем человек связан и то, к чему привязывается. Закон кармы исполняет практически все запущенные желания, создав четкую причинно-следственную связь, или, по-другому говоря, закон кармы. Многих смущает, что действия закона кармы не всегда можно увидеть на коротком отрезке времени. А ведь человек часто верит, что за несправедливое отношение к нему и тем более за совершенное убийство виновник очень скоро будет наказан. Но карма — это сложный процесс, которому для реализации какого-то последствия действия требуется множество условий. Необходимо учитывать, что человек живет в микрокосмосе своего ума и тела, мезокосмосе общества и макрокосмосе Вселенной. Эти три среды обитания пронизаны едиными законами гармонии и информационного пространства. Поэтому любое действие имеет последствия на разных уровнях. Все связано в этом мире, в этом проявляется высшая справедливость. Но из-за своего невежества мы не всегда наблюдаем эти связи. Последствия есть у любого действия. Происходит как бы накопительный эффект, но у всех с разной скоростью. Он то и вводит нас в заблуждение. Но если проследить развитие событий даже в течение одной жизни, мы увидим эти закономерности. Например, за одинаковое нарушение, наказание приходит разным людям в разное время. Кто-то получит его сразу, а другой через несколько лет или в следующей жизни. Это зависит от поведения человека в прошлом. Но если мы не знаем этих тонких законов, нам может показаться, что осудили невиновного. Для того чтобы понять, как работает закон кармы, Нужно рассмотреть хотя бы четыре типа кармы. Первый тип суммированная карма. Это вся карма, унаследованная из прошлых жизней, и особенно опыт того, как всем этим человек пользовался в предыдущей жизни и перенесенная человеком в следующее рождение. Совершая любое действие, человек создает кармический отпечаток как в своем уме, так и на уровне ощущений и эмоциональных реакций, и этим формирует причину для того, чтобы аналогичное действие было совершено в отношении его самого. Таким образом, суммированная карма – это сумма всех таких кармических отпечатков в уме, которые созданы прошлыми действиями в прошлых воплощениях. Второй тип – созревшая карма. Для ее проявления в данный момент или в ближайшее время проявляются условия. Именно такое понятие, как созревшая карма, дает понимание о том, почему воздаяние за те или иные поступки не сваливается на человека сиюминутно. Дело в том, что для проявления той или иной кармы необходимы соответствующие условия. Время, место, обстоятельства. Третий тип – карма текущих действий. Это то, что мы делаем сейчас. Есть хорошая пословица «Сегодня мы там, куда нас привели наши вчерашние поступки. Завтра мы будем там, куда нас приведут наши сегодняшние поступки». Не следует воспринимать буквально слова «вчера», «сегодня» и «завтра». Речь идет о том, что мы сами создали свое настоящее и сами создаем свое будущее. Именно об этом и говорит такое понятие, как карма текущих действий. То есть то, что мы делаем сегодня, создает наше будущее. Четвертый тип — карма намерений. Это карма будущего. Дело в том, что карма создается в начале нашими намерениями, а намерения зависят от уровня сознания. Затем уже определенные намерения проявляются в действии. Когда намерение утвердилось в уме, оно проявляется в действии, а результатом этого являются созревшие плоды наших поступков. Насколько можно повлиять на карму? Четвертый тип кармы, карма намерений, позволяет это сделать. Но любое намерение, должно всегда сопровождаться соответствующими поступками. То есть недостаточно желать похудеть, необходимо еще и что-то делать для этого. Любое намерение всегда должно сопровождаться соответствующей силой действия, что является проявлением личной воли на окружающий мир. Таким образом, мы видим, что чтобы появилось наказание за греховными поступки или награда за благостные действия, Необходимо, чтобы все типы кармы смогли проявиться в единой точке. Человек рождается именно в то время, в том месте и в том окружении, и у тех родителей, которые будут способствовать ему отработать прошлые ошибки и сделать еще один шаг вперед в развитии. Но при этом человек обладает правом выбора, как использовать то, что имеет и с чем сталкивается в жизни. Именно выбор является причиной не только эволюции, то есть развития сознания, но и инволюции, деградации сознания в низшие формы жизни и накопления негативной кармы. При этом это не какой-то глобальный выбор, например, выбор профессии или женитьбы, а ежедневный выбор при соприкосновении с бытом, любым проявлением жизни. Например, Такие как реакция на просьбы ближнего, выполнение бытовых обязанностей и так далее. Отношение ко всему, что делаем, какие чувства в это вкладываем и понимание ради чего и какой результат принесет каждое наше действие — это то, что создает карму намерения и карму действий. При этом следует избегать иллюзии, что окружающий мир по отношению к человеку враждебен и несправедлив. Этим человек лишает себя возможности развиваться. Для избавления от страданий необходимо принять, что материя является идеальным инструментом в руках Бога, с помощью которого Он нас воспитывает и обучает. Но часто обычный человек точек выбора не замечает, что обусловлено его качеством мышления и восприятия жизни, то есть его внутренней сущностью. И только изменение своих внутренних качеств на более высокие позволяет освободиться от кармического груза. Подробно о качествах мы расскажем в одном из следующих видео. А сейчас прощаемся. До новых встреч.